Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и у меня для вас небольшой эксклюзивчик. В преддверии появления в продаже процессоров 10-го поколения от Intel а, на платформе 2066 у меня в руках оказалась материнская плата от Асрока, это Taichi X299 CLX. Данная версия была анонсирована буквально несколько недель назад взамен предыдущей Taichi и Taichi XE и пока еще не успела засветиться не толком в России ни толком за рубежом. Итак, что же это за плата? Давайте смотреть. Поставляется она, вставшая уже традиционной для флагманских плат от АСРОКа огромедной коробке. Внутри, помимо самой платы, вы найдете также все аксессуары, а именно Wi-Fi антенну, SLI-мостик, торг-отвертку для откручивания ряда деталей платы. И также различные гайды и инструкции. Даже открытку с лайблом платы положили. В общем, можете смело писать на деревню дедушке. Что до самой платы, то дизайн вам уже знаком. То же самое примерно мы видели на 10-ом Фантоме и той же Taichi из линейки плат на чипсете X570 по DMT. Но давайте же остановимся поближе на некоторых нюансах. Итак, питание. Тут у нас контроллер 69138, уже хорошо вам известный. Этих малышей вы тоже наверняка помните. Они распаяны сзади платы. Это даблеры 6617А в количестве 6 штук. Исходя из того, что производитель заявляет, что в ней 13 фаз, делаем вывод, что система питания тут 6 фаз с реальным удвоением и сдвигом сигнала для ЦПУ и одна под все остальное. Физически все запитывается двумя разъемами на 8 пин от блока питания. В целом, среди плат на чипсетах X299 это очень достойная система питания. Мало какая плата имеет что-то лучше. Единственное, что надо понимать, что сейчас почти все топ-платы на всех платформах хода срока имеют ровно такую же унифицированную систему питания. Так что все это мы уже давно видели. Охлаждает все это дело достаточно весомые радиаторы, соединенные медной трубкой. Поэтому, в принципе, ничего тут не перегревается. Я делал замеры с помощью перометра. Все, в принципе, в пределах нормы все хорошо. Но охлаждение чипсета и М2 накопителей, как вы видите, совмещенное. Радует, что тут и срок исправила свою проблему, когда для установки М2 накопителей надо было снимать полностью весь кожух. Теперь радиатор нижнего М2, самого длинного, к слову, на 110 мм, снимается отдельно. Так что это очень сильно упрощает сборку ПК. Доступ же к двум другим разъемам на 80 мм все еще остается трудным, но я не думаю, что многим нужно сразу несколько M.2 SSD разъемов с постоянным доступом. Так что тут работа над ошибками в принципе проделана хорошо. Правда длинный M2 разъем делит линии с одним из разъемов SATA, но к счастью их тут целых 10, так что вы явно не пострадаете от этого. Кроме того, на платье есть 4 разъема PCI-Express X16. Зачем так много, я честно тоже не знаю. Но можно в целом делать SLA и Crossfire связки. Имеется две колодки под USB 2.0, что я очень люблю. Одна колодка USB 3.2 первого поколения и одна под USB 3.2 поколения 2x2. В отличие от плат на X570 срока, данная колодка тут никак не мешает установке видеокарт. Так что опять-таки работа над ошибками. Не обошлось в этой малышке и без небольшого набора инструментов для открытого стенда. Тут кнопка включения из кран посткодов и кнопка сброса а, Clear Клерцмоз. Имеется на борту разъем для подключения плат с разъемами Сандерболт и 4 разъема для подсветки. Два адресных, два обычных. Также тут 7 разъемов под вентиляторы и помпу. И что меня очень порадовало, они наконец-таки расположены кучно. Что удобно при подключении групп вентиляторов без использования хаба. Правда, ввиду компоновки платы, все разъемы под вертушки расположены в середине справа и внизу. Сверху вентиляторы, к сожалению, подключить будет некуда. Но мне лично компоновка такая понравилась. Что касается задней панели, то тут у нас все тоже чинно: 6 USB разъемов, 2 второй версии, 4.3.2. А также имеется один USB Type-C, звуковые разъемы, два разъема под сеть, что уже меньше, чем было на том же Фантоме, но для большинства все равно излишне. Кнопка Clared и разъемы для подключения Wi-Fi антенны. Wi-Fi тут шестого поколения, если кому-то вдруг нужны такие большие скорости. Ну да ладно, давайте немного погоняем ее и проверим, на что же она способна. Для начала память. Я использовал 4 модуля от JSKILA, это Trident Z Neo, вы ее уже видели, на 3600 МГц, которые без проблемы, без труда взяли 4000 МГц на тех же таймингах, что и обычно. Правда тут у нас, как вы видите, четырехканал, то ради чего многие выбирают данную платформу, так что в целом скажу, что совместимость с памятью отличная. Гонится память тоже неплохо. Единственный минус, который я тут отмечу, это градации частот памяти. Я хотел попытаться разогнать память еще чуть-чуть, но следующая ступенька после 4000 это 4200 мегагерц, на что моя память явно не способна. Почему такие большие промежутки на высоких частотах, лично мне не ясно. Хотя бы добавили бы 4133. А вот с разгоном процессора вышла оказия, из-за чего собственно и пришлось перезаливать данное видео. Первая проблема была в том, что я честно был не в курсе, что кому-то пришло в голову оффсет на AVX512 назвать оффсетом AVX3. Ибо в Intel как раз таки обычно используют первое название. Ну да ладно, не в этом суть. Итак, процессор имел оффсеты на инструкции AVX2 и AVX3, она же 512. Напомню вам, что оффсеты на AVX нужны потому, что данные инструкции очень сильно грузят процессор. При этом встречаются они очень редко, то есть офсет позволяет снизить частоту, когда задействуется конкретная инструкция выставили офсет в 5 единиц и частота при использовании инструкции снизится на 500 мегагерц так вот, процессор спокойно взял частоту 4.6 с напряжением 1.235 вольта то есть максимальную частоту до которой его в принципе когда-то удавалось разогнать без перегрева даже с учетом жидкого металла под и над крышкой но при тестировании тестами с инструкциями AVX512 возникала проблема, ибо частоты снижались ниже, чем предполагал офсет. И да, для крайне умных моих подписчиков, которые считают обзорщиков идиотами, объясняю. Дело тут не в лимитах по потреблению или силе тока. Во всяком случае не в тех лимитах, которые мы можем регулировать руками. Все лимиты конечно же были выключены до предела, а энергосберегайки отключены, и процессор даже это и не приближал к лимитам, он скидывал частоту заранее. Позже благодаря тестам, которые провели сами Асрок по моей просьбе, я догадался, в чем тут может быть дело. По факту при установке напряжения в режиме override, то есть фиксированным на 1.235 вольта, мы имеем данную проблему. Если же задать напряжение через адаптивный режим, то проблема исчезает. Ибо напряжение на ядрах в нагрузке SVX 512 со сетом 10 единиц падает почти до 1 вольта. Поэтому проблемы как таковой нету, но есть некоторые нюансы, в которых не очень-то хочется копаться, а посему в целом биос я бы оценил как сыроватый, местами он также существенно подтопливает, допустим при загрузке дефолтных настроек, но я вас обрадую, ибо в новой версии биоса 1.3 проблему частично пофиксили, И я думаю, что для релизной версии BIOS в целом не так плохо как кажется. Обычно я привожу в конце в список плюсов и минусов, но тут друзья, я этого делать не буду. Плата на удивление почти не имеет существенных косяков, не считая сырого релизного биоса, что в целом является нормальной практикой. В остальном можно смело брать, правда ценник тут не низкий – 25 тысяч, что конечно в сравнении с топами на платформе 266 очень даже немного, но многим такая цена просто не по карману. Поэтому решать покупать или нет только вам, я оставлю ссылку на немецкий компьютер универс, где она уже появилась в продаже, в отличие от магазинов нашей страны, так что загляните, ссылка и код на 5 евро скидки будут в описании. А с вами как всегда был Белыч, подписывайтесь на канал, жмите лайки, жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео и не забывайте, что у нас есть страницы в соцсетях. А я желаю вам всем удачи и до новых встреч!